Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Приветствую вас всех на наших прямых эфирах. Они у нас по понедельникам и мы четвергам. Присоединяемся все, да? И сегодня мы с вами поговорим о том, как важно, чтобы мы не только мы были здоровыми, но и наша планета, на которой мы с вами живем. И сегодня мы вам расскажем про экоаптечку. И предложим вам познакомиться с двумя продуктами компании VivaSan. Ну, буквально несколько слов о нашей компании, да. Компания «Вивасан» на 25 лет на рынке Российской Федерации предлагает продукты на натуральной основе для здорового образа жизни. Продукция вся производится в Швейцарии, фасуется тоже там. Это говорит о высоком качестве продукта и о гарантии этого качества, да. Сегодня мы вам расскажем о двух замечательных продуктах. Они с самого начала, наверное, в компании Вивасан уже. Так, сейчас. сейчас я открою презентацию. Это масло 33 травы и бальзам альпийские травы. Вот если есть человек, который хочет попробовать наш продукт, да, ему интересен наш продукт, и мы хотим ему предложить наш продукт. Начинаем с этих продуктов. Природная аптечка. Масло 33 травы. Компании Александр Аматик. Да? 33 эфирных масла входит в состав. Вот так выглядит бутылочка нашего масла. 50 миллилитров и вот здесь внизу на фоне альпийских, на фоне альпийских гор у нас представлен бальзам 33 травы. Бальзам вот такой металлической баночки и вот это масло, которое здесь представлено, здесь в растительном глицерине. Очень удобно носить в сумочке с собой, это, так скажем, компактная природная аптечка. Подходит на все случаи жизни. Бальзам альпийские травы. Применяется, применяется в ароматерапии, так как в основе да, здесь эфирные масла, в качестве отвлекающего, репеллентного, здесь наносим, если на себя наносим, отпугиваем насекомых, да, также дезинфицирующего и антибактериального средства. Бальзам 33 травы можно использовать при любых недомоганиях, да, это или головная боль, зубная боль, вот, и об этом мы сегодня будем очень много говорить. Масло 33 травы. Применяем при простудных заболеваниях, снимает мигрени, снимает любые спазмы мышечные, неврологические боли, укрепляет иммунную систему, активизирует процессы восприятия, память, помогает преодолеть стресс. У меня четверо маленьких внуков. И вот это масло 33 травы заменяет нам самое важное – это жаропонижающее средство. То есть мы не покупаем никакие ни свечи, никакие таблетки. Вот масло 33 травы в нашей семье заменяет это средство. Как же мы им пользуемся? Просто в воду добавляем масло 33 травы, обтираем или наносим на лимфатические узлы, если нет возможности обтереть человека. Была очень такая интересная я, ситуация, когда пришла виваса. Вивасан, Наша коллега одна рассказывала случай, который был у них в Чечне, когда они приехали в дом, а там бабушка очень плохо себя чувствовала, вызвали мулу, потому что она старенькая. Ну и девочки так переглянулись между собой, была доктор там и решили попробовать масло 33 травы, налили немножечко водички, добавили очень много, они сказали, мы даже не считали, сколько капель 33 травы, и обернули бабушку. Через несколько минут бабушка даже открыла глаза, и вот это я для меня это было, когда я только услышала, думаю, ну сказки рассказывают какие-то про это масло. Но потом прошло время, я поняла, что это действительно не сказка, что это уникальное масло, и им надо пользоваться в домашней аптечке. Вот здесь, конечно, когда мы говорим о качестве продукта, о том, как он замечательно работает, ну еще об этом будем говорить, но о том, где купить. Мы проговорим еще раз. Купить это можно в магазинах бренда «Вивасан». Уже есть такие магазины. Есть они в Москве, в Киеве, есть в Красноярске. Я знаю, в Алматы, по-моему, открылся магазин. И там вы можете купить нашу продукцию, тот же самый «Бальзам 33 травы». Купить эту продукцию еще можно на сайте компании «Вивасан». Наш интернет-магазин называется «Вивасану Ван». Марина потом покажет вам, как он выглядит. И там тоже можно заказать продукцию с доставкой вам прямо к клиенту. Там продукцию нашу можно купить на складах в городах Воронеж, Краснодар, в Екатеринбурге. Очень много складов, которые работают в Новосибирске, ну, на территории Украины, на других странах. Там тоже вы это можете купить и заказать. Перейти на все эти ресурсы вы можете здесь. Сайт наш называется zkbv.ru. Вот на этом сайте вы можете попасть практически на все наши интернет-ресурсы и участвовать в наших прямых эфирах. Посмотреть их можете, да, там у вас будет выход. И на YouTube-канал на нашем тоже называется «Красота, здоровье, благополучие». Простите, пожалуйста. Так, ну и вот здоровье без химии – это вот как раз о Вивасан. Вся продукция натуральная, то есть, соответственно, никакого вреда не наносится ни нашей планете, ни нашему здоровью, ни здоровью наших близких. И самое главное – это здоровье. Закажи сегодня и получишь подарок. А подарки мы расскажем немножечко попозже. И вот тут, вот, девочки, кто-нибудь из вас поделитесь – как вы используете масло 33 травы, бальзам альпийские травы? Есть у кого какие-то наработки или вот интересные случаи из жизни? Татьяна. Да, вот я слово, хотела, да? меня зовут Татьяна Главщинская, и я хотела поделиться случаем из жизни, который создал первое впечатление мое по поводу свойств этой чудесной швейцарской композиции тирных масел 33 травы. Причем я получила вот это впечатление от человека, которым я сама же собиралась его презентовать. А дело было так. Я была проездом в Липецке, и у меня оставалось время по поезда. Чтобы его скоротать, я в то время работала на железной дороге, я зашла тоже к своей коллеге по железной дороге на вокзале. И у меня всегда с собой был набор такой минимальной как бы продукции, в основном эфирные масла моя ей рассказать об этой продукции, потому что к тому времени я была просто влюблена в этот швейцарский вот, великолепный как бы, набор, и мне казалось, что нужно всем, кто рядом со мной, обязательно про это вот рассказывать, говорить и как бы дарить вот эту вот информацию. Когда мы с ней за чаем сели, вначале поговорили о своих производственных проблемах, а потом я начала потихонечку доставать эфирные масла и дошла до флакона с 33 травами, вот. лицо ее просто переменилось, она вскочила, она схватила этот флакон, прижала его к себе, и говорит: где где это можно купить? Я, честно, сначала даже растерялась. Я говорю: Ну как, вот у нас, Виваса, она, ну что, и просто вот можно купить, ты мне можешь продать. Я говорю, ну да, конечно. Дальше выяснилось, что, что она путешествовала по Европе, и там заболела непонятно чем. И вот ну, это или простуда, или вирус, так было непонятно. Температура была, кости ломала, там насморк, вот все, вот эти признаки. И куратор, от оператора, от туроператора ей порекомендовал, ну, вот это вот композит сухирных масел, причем у нее была с собой, она говорила, что всегда при себе это имеет, и в вот таком закрытом виде, помогает ото всех болезней, но это дорого, это и Швейцарии, это дорого, это как эксклюзив, вот, и хотите – берите, вам поможет гарантированно, хотите – не берите. Ну, человек, сами понимаете, далеко от страны, как бы никого рядом языка не знаешь. Конечно, она за палочку вручалочку как за это схватилась, и начала делать все, что ей сказали, и все, что она сама, как бы ей казалось, это должно помочь. Вот, то есть принимала ванны с, этим, с этой композицией, пила чай, на сахар капала, смазывала лимфоузлы, вот герпес там на губе выскочил, тоже она его смазывала, стопы массировала, но все, что в голову придет. И через три дня человек выздоровел, все симптомы пропали. То есть сказка, да, в принципе, это сказочная, совершенно такая вот композиция оказалась. Дальше эта история имела такое продолжение, что человек вернулся с этим флаконом, прижатым в груди, и щедро стала делиться со своими родственниками тоже при каких-то заболеваниях, там кому-то капнет, кому-то намажет, все довольны, всем нравится, все помогает. Но флакон опустил. Рано или поздно, но он опустил. И тогда она, как всякий нормальный человек, раз это лекарство, где надо искать? В аптеках. Начала искать в аптеках. Человек как бы высокого ранга, то есть у него были и с фармацевтическими компаниями даже там какие-то отношения, но нигде она не могла это найти. Стала заказывать, давала пустой флакон с собой, людям, которые тоже путешествовать куда-то отправлять вдруг в других странах вот это вот встретить. Но нигде никто ничего не встречал. И вот представьте, вот это ее накало страстей, и тут я. Вот, с этой своей минимальной аптечкой. Конечно, она безоговорочно. вот, у нас есть в компании условия регистрации на несколько номинований, вот, она выбрала все 5-33 травы, потому что она другого даже вот себе не мыслила. Хотя я рассказывала про бальзам, который сделан на основе, также я там показывала, ну, вот, пока это была только вот эта первая любовь. И дальше, конечно, уже пошло знакомство с остальными продуктами, нашей компании, все это только в позитиве, но тем не менее вот 33 травы на меня да. это произвело такое впечатление, вот я стала так его уважать, эту композицию, и вы знаете, даже вот я уже сама реально как бы представляю, что вот 33 травы, то есть туда входит и фернхель, и чеснок, и базилик, сколько-то видов мяты, лук, ну то есть 33 вот растения отдали свою силу, свою энергию этой вот композиции, то есть это действительно просто аптечка в одном флаконе и вот сейчас девочки дальше уже расскажут уже конкретные рецепты, способы применения вот этих вот двух средств которые нам уже вот Ирина показала на слайдах и это действительно здорово, это помогает Марина Марина, сейчас мы с Мариной немножко посчитаем насколько выгодно получается пользоваться этой продукцией и маслом 33 травы, и бальзамом Марина, мы тебя не слышим. Включи микрофон. Да. Угу. не Слышно, Мариночка. Все, видим. Угу. Не видим. Сейчас подключится Мариночка. Ага, всё, да? да, получилось. Так, слышно? Все да, хорошо? Слышно. Да. Замечательно. Поиграем в цифры, друзья. Смотрите, у нас есть, вот сейчас у меня в гостях внучок, да, сейчас вот это вот межсезонье, и получается, что они с дороги, с самолета летели и подхватили простуду или вирус и насло, да. Обычно, как люди, которые еще не знают этот продукт, мало пользуются им или только начинают, не знают, как его применять, вот, больше нам привычны аптечные средства. Ну, вот есть такие средства, как дыши, да, капли для носа, протаргол, там деткам капают. Вот пластырь дыши хотя бы, да, возьмем, 270 рублей он стоит. Там всего лишь пять пластырей. Он наклеивается на одежку вот ребенку на грудку, и ребенок дышит, и носик лучше как бы хорошо работает. Это всего лишь хватает, вот если мы утром и вечером наклеиваем, вот на два с половиной дня. Теперь посмотрите, у нас есть бальзам альпийские травы, 10 миллилитров. Что мы сделали? Мы просто взяли, наклеили на тканевой основе пласты ребеночку на маечку, на футболочку. И этим маслом 33 травы несколько раз помазали. Вот вам, пожалуйста, у вас свой личный пластырь. Вот. Капли от носа то, да, тоже заменяют, потому что носик промазали, лимфоузлы промазали, пожалуйста, ребенку сразу облегчение, ребенок спит и хорошо дышит. Ну и если мы посмотрим, какие же свойства у этого бальзама альпийские травы, так это он работает просто на все сто, если не на тысячу. И это и простуда, и кашель, и насморк, и грипп, и ангина. То есть, если вы куда-то в дороге, вы обязательно промазываете лимфоузлы, и носик, и, вы, и в носу можно помазать, чтобы не подхватить вирус гриппа и простуды. При ангине головная боль, головокружение, боли и давление в ушах. Кстати, это бывает да, часто при, при перелетах, в самолетах отлично можно воспользоваться, морская болезнь, укосы насекомых, успокаивает, снимает чувство усталости, при болях в мышцах, помогает при ревматизме и артрозах, спортивные травмы, растяжение мышц. То есть смотрите, и венозное восстанавливает кровообращение, заряжает энергию, способствует прояснению сознания и концентрации внимания. Ну и эта аптечка у нас получается в сумочке на все случаи жизни. То есть все, кто уже давно в компании, использует этот продукт. И обязательно, если как бы багаж у нас ограничен, то бальзам альпийские травы у нас всегда да. с собой. Следующий продукт у нас. Вы встречали такие ситуации? Наверное, у каждого было. И голова болела, или у ребенка зубы болят, горло болит, ушибся, живот болит, а мама сидит с перевязанной головой, что же делать? У вивасановских мам таких проблем нет. У нас есть масло 33 травы. Представляете, 45 способов применения. Работает как антисептик, как оказывает бактерицидное, противовирусное действие из-под молитвы, и болеутоляющие, и иммуномодулятор, и очистят от шлаков, солей и радионуклидов, нормализует обменные процессы, дезинфицируют 45 способов. Посмотрим, что же это за способы. Угу. Перечислять можно очень долго. Но даже вкратце, если мы коснемся, таких вот проблем, как ангины, танзелиты, ларингиты, всевозможные простудные заболевания. А это у нас, если насморк запущен, там уже и айтиты начинаются. То есть, конечно же, хорошо иметь эти средства для того, чтобы профилактика у нас была, чтобы мы сразу только где-то заболела, где-то у нас какая-то неполадка, мы применяем это масло и в аромолампу, и чай можно, и ванну принять, и ноги сделать, аромаванну для ног. То есть, если мы будем говорить об ароматерапии, то это 28 способов применения ароматерапии. И здесь масло 33 травы, 45 способов, представляете, как его можно использовать. И при мигренях, и головокружении, и герпес, и там даже видели да, папилломы на картинках. По пилому даже можно убрать. Если мы вот эти вот все возьмем, я даже не стала сопоставлять, как бальзам альпийские травы, да, как я там выложила, и уши, капли для ушей, и капли в нос, и дыши вот это вот, то здесь мы, я не знаю, на сколько тысяч надо набрать вот эти вот лекарства для того, чтобы решить все эти проблемы. Но масло 33 травы у нас, пожалуйста, тысячи. Дальше у нас продолжение, как работать масло 33 травы, псориаз, экзема. То есть это такие тяжелейшие проблемы, которые люди ищут, годами не могут решить. А здесь, пожалуйста, волдыри, бородавки, папилломы, отпугивание насекомых, алкогольное отравление. Кстати, кто знает, почему алкогольное отравление, кто подскажет, здесь помогает масло 33 травы. Девочки, скажите? Ну, я думаю, что в составе есть фенхель, а фенхель это антидот ну, да. известный. Угу. Нейтрализует так... силушные масла, да? Угу. А кто обогащал маслом 33 травы алкогольные напитки для праздников? Не пробовали, но попробуем. Очень интересный купаж получается. Да? Ну ладно, мы про здоровье, чтобы его сохранить. Ну вот, кстати, оно и тут алкогольное отравление следующее синдром похмелья снимает. Стакан воды через 30 минут еще стакан и что там 3 четыре капли, да, выпиваем. Пищевое отравление, стресс, эмоциональное расстройство, бессонница, холод ингаляции. То есть, смотрите, то что я, мы вам сейчас показываем эти слайды, те, кто сейчас хотят получить вот эти вот конкретные рекомендации с инструкцией, с пошаговой, сколько в каплях, как применять, могут получить лично на свой номер. Ну, то есть WhatsApp или Viber. Вы, пожалуйста, сообщите человеку, который вас пригласил на этот эфир, что вы хотели бы получить вот эту инструкцию. И вам она придет. Вот Ирина приглашала вас на сайты, на наши ресурсы. Как же к нам попасть? Я вам сейчас просто демонстрирую, как они выглядят. Так выглядит наш сайт команды zkbv.ru. Здесь у нас можно и новости посмотреть, зайти на эфир, на такой же эфир, как сегодня вы просматриваете. На этом сайте сохраняются два дня эфира. Далее вы можете эти эфиры посмотреть уже на YouTube-канале. Следующий. Где заказать наши продукты? Вот, пожалуйста, как выглядит наш интернет-магазин сам Вам. Заходите, регистрируйтесь, пожалуйста. Здесь есть кнопочка регистрации. Вы сможете заказывать всю понравившуюся продукцию на этом сайте с доставкой на дом. В любое время, дня и ночи. А это наш ресурс, который YouTube-канал. Вот так он выглядит. Здоровье, красота и благополучие. Вот этот ярлычок, фирменный Вивасан. Вот последнее видео, которое на нем было, да? правильно? Что это было? Вебинарный сайт это. А, вебинарный сайт. Вот, извините, вебинарный сайт, да, здесь проходят наши прямые эфиры. И смотрите, вот сейчас вы смотрите прямой эфир, и под этим видео есть вот такая вот м -м, табличка. Эту табличку можно заполнить и отправить. Если вы заполняете эту табличку, то вам приходят индивидуальные приглашения на наши прямые эфиры. Вот здесь вот на этом вот, где ярлычок, вот этот сейчас фирменный Вивасан, здесь будет аватар человека, который вас пригласил. Понятно, я говорю или нет? Понятно, и к этому человеку надо обращаться, наверное, правильно? Да, вот именно к этому человеку. Покрупнее покажите этот значок. Вот этот вот значок. Да, конечно. Его надо покрупнее показать. Красивый голубой значок. Секундочку. Эмблема такая. Да. Вот он. да, Видно да. хорошо? Ну, как бы. угу. Вот так вот, друзья. Сегодня мы поговорили всего лишь о двух продуктах. Но эти два продукта решают очень много проблем. Еще не поговорили. Я хотела бы рассказать свою по 20-летней давности. Пожалуйста. Про масло 33 травы. Я часто ездила в командировки и как бы жалела у людей деньги, всегда говорила, купите эту аптечку, и она вам на все случаи жизни хватит, и надолго лет на пять. Ну и родственнику, значит, он ходил за грибами, простыл с утра, пришел, вспомнил, что можно сделать ванны. Сделал ванну, но я не предупредила, что от температуры воды будет эффект другой. Значит, он сделал ванну горячую и уснул почти в ней. Значит, прошла Простуда прошла, еле вылез через час и на работу не пошел. Почему не предупредила? Вот такой эффект расслабления сильный. Значит, если водичка будет попрохладнее немножечко, то расслабление не будет, будет наоборот тонизировать он вас вы пойдете на работу, будете много дел делать и так далее. И второй был у меня случай, когда у врача прооперирована была простата, температура, ну, ему много лет, температура все время была. Ну, я предложила вот это масло 33 травы попробовать. И когда стали пить, буквально через два дня температура прошла и как бы вот легче стало. Еще ну, было много случаев по 33 травы. Обычно мы вот ходили про ангины, хочу сказать. У кого заболело горло, достаточно пососать сахар с капелькой 33 травы. Но если у вас нет этого флакона, вот спрашивают меня, насколько хватит. Ну, во-первых, здесь тысяча капель. Распределяйте, насколько вам хватит. 50 больше, миллилитров лет на 5 точно. Больше, да, это самое выгодное масло, потому что тысяча капель. Если разделить сумму на тысячу, то получается дешевле масло апельсина. Поэтому кто хочет, вот все, чтобы у него было, это 33 травы, вот, это целая аптека на дому. Еще хочу вам сказать, что вот кроме простаты, ангина, да, капаешь на сахар, пососал и проходит, да, внутрь обязательно можно. У нас все масла принимаются внутрь, даже можно бальзам 33 травы, он абсолютно натуральный, это не китайская звездочка и запах приятный. И можно чуть-чуть взять меньше горошина, просто как спичечную головочку и пососать во рту. Вот здесь, по-моему, я сейчас видела завтра Людмилу, она когда еще не пользовалась так сильно нашей продукцией, у нее был только бальзам 33 травы. Ей надо было ехать на рынок за товаром, и она приболела очень сильно, и автобус на нее ругался, что она чихает все. И она достала вот этот бальзамчик наш. Люд, ты здесь расскажешь, Людочка? Ну ладно. Короче, значит, она стала на себя как бы наносить и практически каждые полчаса наносила, наносила. К утру у нее все прошло, кашать она перестала. И людям нравилось, что рядом запахи хорошие, потому что в автобусе не каждый пассажир выдержит сильные запахи. Бальзам 33 травы вот недавно я пересылала своим друзьям, когда они достали, вот, ну, запах, ну, запах просто чудесный. Можно применять. И как бы не пропадает. Вот эта баночка тоже хватает надолго. Если каждый день даже пользоваться, то минимум на год. Я ее ношу всегда в сумке. Вот сейчас достану из сумочки. И покажу вам, как я им пользуюсь. И когда человек просит у меня, я и продаю даже со скидочкой. Вот, ну, вот такой Пользоваться при насморке надо просто вот крылья носа смазывать. Если головные боли, то смазываем. Височки, если у вас ушко болит, пожалуйста, рядом с ухом, ну, пососать, я уже сказала, можно пососать, герпес просто наносите, значит, болевые синдромы на шее, пожалуйста, шея не выручается. Ну, на все случаи жизни, пальчик заболел, не двигается, тоже нанесли на кожу. У нас трансдермальная терапия, через кожу пройдет запах, и эффект быстрый, безопасный, можно детям, можно... И в сумочку опять положили, он не пропадает ничего, в холодильнике ничего не прячем. И даже 33 травки мы в холодильнике не прячем. Все это стоит у меня в волшебной аптечке на стене, когда приходят внуки, они играют в эту аптечку. Пока надышатся, все выздоровели. Валентина Викторовна, а можно да. вопрос? Да. А вы учитель, да, по-моему? Да, бывший учитель, филолог. Ну просто вы так рассказываете, ну точно, учитель. Вот точно, прям. Была... Хорошо. Да. Я еще расскажу свой случай из жизни. У меня да. приехала подруга в гости, у нее заболели вот зубы, там, ну, где уже мосты, да. Ну, естественно, она в дороге, лечить ей где и что и как, и куда бежать. Вот. Масло 33 травы у нас было спасением. Получается, что я... Просто сделала на чайную ложку растительного масла, капнула 2-3 капли масла 33 травы и смочила турунду, ватную турунду и приложили ей на десу. Она уже через несколько минут, что-то мне за волшебное средство дала. Угу. Вот так вот, и ей даже не пришлось идти к стоматологу. У кого еще есть, девочки, свои случаи? И еще, кто вот с ним... Бывают случаи, маленькие, маленькие дети, когда... Вот у меня как аллергия. раз маленький ребенок, у которого была аллергия. Сначала мы вылечили аллергию, потом мы забыли, что значит болеть. Вот Многие путают, что если мы пользуемся вивасан, то наши дети не болеют. Они болеют иногда, но они выздоравливают гораздо быстрее. То есть максимум сутки. Он, ребенок, пришел больной, мы его намазали. Э, утром он уже встает, как огурец, и идет дальше, не заражая никого. Потому что большая часть детей, которых приводят в садик больных, они распространяют инфекцию. Наши дети приходят на следующий день здоровые. У моего ребенка была одна проблема. Он приходил мне через какой-то, это в классе в четвертом, он мне говорит, мама, почему все болеют, а я все время хожу в школу? Они хоть, хоть иногда у них бывают больничные. Почему у меня такого нет? Mm -hmm. Поэтому вот у нас вот масло 33 травы. Вот реально здесь еще на донышке, я не помню уже, когда я его покупала, но это точно лет в 5. Поэтому запах у него обалденный. И что классно на детях. Можно быстро снижать температуру высокую чистым маслом по лимфоузлам. То есть промазываем под челюстную зону, под мышками, Изгиб локтя, паховая область и под коленками. Вот эти лимфоузлы мы проходим чистым маслом эфирным 33 травы, температура снижается. Если вообще даже у вас ничего нет, но есть одно масло, это уже спасение. Можно и бальзамом. Причем у нас у одной девочки в Архангельской области, она потеряла бальзам. Она его долго искала, пока она не поняла, что у нее маленькая дочка, которая была 2 года на тот момент. Она его съела. С ребенком все отлично, здоровый по сей день. Так сильно она любила этот бальзам, она не могла просто, она им не могла надышаться, поэтому она его съела. Безопасный он на 100%. И знаете, чем хороша эта аптечка, наша продукция, она не несет в себе ничего неприятного. И она не пропадает. Даже если на ней написан срок годности, оно не становится чем-то токсичным, как это происходит в аптечке из лекарств. Потому что если у вас есть лекарства в доме, вы периодически их проверяете и выбрасываете. Вот посчитайте, сколько денег вы выбрасываете каждый раз. У нас ничего не выбрасывается. У нас все используется до самого конца. Причем вот бальзам ему год. Здесь ну, как, бы, как бы показать, чтобы это было видно. Половина даже еще не использована. Это Юлия? при том, что пользуешься юля, сам, даешь кому-то. юля да. а там кошка, наверное, на запах пришла, вон сзади. У нее говорят: хочешь проверить качество колбасы, дай съесть кошки. Если она съест, значит колбасу есть можно. Если нет, вот у нас эфирные масла и вся продукция, животные, они реально реагируют. У одной моей дамы знакомой гель ПЦ съела собака. В общем, у меня все какие-то такие, все, кто поглощает внутрь. У нас эфирные масла можно употреблять внутрь, потому что у них десятикратная кратная очистка. Не все эфирные масла можно употреблять внутрь. Аптечные – это просто запрещено, просто запрещено. Потому что когда ко мне пришла одна дама и говорит, у меня вот там язык распух, я говорю, что случилось? Я сделала, как вы сказали, использовала масло лимона под язык. Я говорю, ну, во-первых, я об этом не говорила, во-вторых, вы мне не покупали. Вот эфирное масло лимона из аптеки дало кошмарный. Я говорю, как вы вообще остались в живых и не было отека к венке? Это вообще удивительно. Поэтому, когда вы употребляете что-то, вы думаете, что вы употребляете внутрь. Качество Швейцарии, оно оставляет за собой гарантию, дает высокое качество. Поэтому оно гарантирует свои какие-то результаты. А то, что мы покупаем где-то, никто гарантировать не может. И вот, ну да. знаете, еще один раз был такой вот случай, когда у меня одна дама, массажистка, мы, кстати, были с Людмилой Яковлевой, она говорит, вот... Если у меня сейчас болит нога, вот если я сейчас помажу вашим этим бальзамом волшебным, если она пройдет, то я покупаю все. Пока мы с ней разговариваем, проходит несколько минут. Она такая стоит резко и говорит, что у вас есть, дайте мне все. Я говорю, в смысле, у нас с собой ничего нет, мы не продаем, у нас все продается в офисе. Она, я хочу все, у меня нога прошла. Поэтому, знаете, хотите проверить, купите просто бальзам, Знает Может, ли она, такой? сколько стоит все у нас? Вся эта музыка вивасановская. Надо брать по чуть-чуть. Поскольку все надолго хватает, коллекцию собрать можно, даже бесплатно. Если как кто хочет, мы потом расскажем. Да, ну, сегодня мы говорим про я, чай, это... чай с маслом 33 травки. То есть берется на сахар, на мед, одна капелька, в чай помешали, подышали. Вот вам горячая ингаляция. Если хочется компресс, пожалуйста, можно также компресс укутаться и полежать. Если у кого что болит, то есть, ну, он разводится до водички. Я говорю, что это компактная аптека, надолго хватает, дешевая по цене, по себестоимости одна капля, дешевая получается. 2 500 разделите на 900 капель, ну грубо на 1000. 20 рублей, что ли, капли получается, аптека? Весной, ну, грубо так, пусть 30. но ну, еще, на к месту будет сказано, что эта половина, продукция, другая. вся продукция сертифицирована в 30 странах мира, более чем в 30 странах мира, mm -hmm. что она вся имеет стандарты GMP и SO. То есть это самое высокое качество. Мои это клиенты в Китай перевозят э, своим детям, в тряпках, потому что в Китае запрещена продукция, как и в Израиле, иностранная, они только своей пользуются, не факт, что она лучше, ну просто нельзя там продать, да, и они вот это все заворачивают и пересылают посылками детям, потому что mm -hmm. лучше ничего не бывает. Я знаю, что китайские mm -hmm. театры да, пользуются на наши, и еще 33 травки, если голос теряется, тоже можно пососать сахар, можно чай выпить, и голосовые связки восстанавливаются. Можно Тесто, еще добавить. Да, учителям. Сейчас настолько, как бы очень актуальная тема коронавируса, поэтому бальзам это то, что у нас под носом мы смазываем, мы защищаем себя от вируса от любых вирусов у нас вирусы были всю жизнь. Поэтому коронавирус или еще какой-то вирус неважно, какой вирус. Мы защищаем носоглотку. А добавляем 1 две капельки на пол чайной ложки соды масла 33 травы и приходим домой и полощем рот. То есть, если у вас есть гной на ангина или инфекцию, вы поймали, или вы чувствуете першение в горле, вы сначала полощите. Потом вы тоже 33 травы добавляете на сахар или в мед и пьете как чай. Отлично помогает еще и при кашле. Можно рассасывать на сахаре, можно пить. Можно промазывать чистым. Поэтому, вы знаете, когда мы бросаемся, мы не знаем, чем нам лечиться и что нам делать, начинать нужно с азов. Именно поэтому выбрали сегодня вот такую маленькую компактную аптечку, минимальную, которую можно использовать. Либо то, либо то. Здесь задали вопрос, в чем отличие классического масла 33 травы от стромб. Масла разные. Там просто список масел разный. Струнг, Я не вижу никакой больше разницы. Больше не, некоторым нравится миндальный запах, а некоторым больше хвойный. И все. Там больше добавлено мятки в одном масле. Строг более мятный. Да, абсолютно одинаковые качества. Что у бальзама, что у два варианта масла. А классическое. Правда. Оно более такой восточный аромат, более да, пряный. Да. Здесь еще и один вопрос. И... Какое из двух масел, три, три травы лучше использовать детям? Все равно. Нет необходимости делить его детям. Взрослый. Ну вообще Это дети обычно пулы. больше любят классику, потому что оно более мягкое, мята она как-то чуть пожестче, которая стронг. А классическое масло, оно помягче, оно корицей немножко пахнет, и, ну, я просто вот и по опыту, и по опыту мамочек многих как-то больше детям нравится вот эта классика. Я, я бы добавила Любочка, вкусы. что детям лучше капнуть в кулончик и пусть он его носит одну капельку. Да. И еще про по автомобили. Вот смотрите, поскольку корона, и пассажиры разные садятся в машину, можно использовать, предложить водителю в радиатор у нас есть специальный для автомобиля кулон такой: туда капаешь на войлах маслица и вставляешь в радиатор. И никакие елочки синтетические не нужны. Есть у вас как бы все безопасные, все безопасные И вот еще масло. одна интересная информация. Не знаю, вы сегодня смотрели передачу. Малышева ведет же передачу да, о здоровье. И вот сегодня. Она рассказывала о том, что создали новую вакцину, меня слышно? Да, да. От коронавируса, и она будет теперь назальная. то есть она теперь будет задействовать наш мукозальный иммунитет. А когда о нем говорили, никто же раньше не говорил, то есть теперь надо работать со слизистыми. И самое важное, конечно, не лениться это делать. Тот же самый бальзам 33 травы, будет защищать вашей слизистой. Возьмите только его, откройте и нанесите на слизистые. И благополучно идите в метро, и не знаю, общайтесь, разговаривайте. И через время, часа, через два. Ну, сделайте то же самое. Ну, и замечательно. То есть, в принципе, давайте работаем. расскажу, что вирус, вот мы же не знаем, едем в автобусе или там из театра вышли, как долго он живет на слизистых. Вот подхватили. 5-6 часов. Да. У нас есть время. Прийти домой, обязательно руки помыть, умыться и пополоскать рот. Вот у меня стоит любое масло, любым маслом там или эликсиром. И точно слизи, потому что многие вот, вот сейчас в церковь ходили, причищались, чтобы не зацепить вирус. А надо обязательно прийти и пополоскать рот и руки вымыть. Вот это, слава богу, вирус приучил нас в не такой. Нужно ну, еще добавить... У нас а очень много проблем бывает, когда сейчас весна, это обострение хронических заболеваний. И бывают такие проблемы, причем это может быть и летом. У кого-то продувает шею, у кого-то начинает болеть спина. Это то же самое, хоть масло, хоть бальзам. Отличный вариант, когда можно просто промазать и отпускает, болевые ощущения убирает. Отлично работает, поэтому попробуйте. Вот, знаете, У нас это, наверное, то, что где болит, то мы мажем. Ну да. Это суперсредство, первое. Я еще, знаете, хотела добавить, интересное исследование было. В поликлиниках ставили такие маленькие мисочки с питательной средой в период эпидемии в регистратуре. И одна мисочка была просто безо всего, то есть просто там была ватка и вот эта питательная среда. Вторая была с маслом эвкалипта, третья была с маслом тимьяна, а четвертая была смесь масел. И когда вот в конце дня ученые исследовали содержание вот этих ну, среды этой оказалось, что в первой там, где не было масел, там просто кишмяки шили эти всякие вирусы и бактерии. Во второй их было значительно меньше, в третьей еще меньше. И в четвертой, где была смесь масел, там практически не было ничего. То есть, когда масла в синергии, они дополняют действия друг друга, усиливают. И вот такой эффект на любые вирусы. То есть, там ну, какая-то эпидемия была в тот период гриппа, видимо. И вот такие исследования провели и реально показали, насколько масла эффективны для воздействия на вот бактерии и вирусы. Да, Спасибо. Намечательно, да. друзья, мы будем, наверное, уже Как Можно использовать тридцать травы с алкоголем. Все масла, которые используются с алкоголем, используются по капельке. Это 1-2, максимум три капли эфирных масел. Если мы берем 33 травы, можно использовать одну, максимум две капли, потому что, когда используете большое количество, вкус будет немножко уже совсем другой. Может, вам не понравится. Можно его использовать как водку, как вино, но в шампанское не знаю, не пробовали. Марина, да? девочки, давайте я сейчас еще раз открою демонстрацию экрана. Давайте мы еще раз покажем, где можно купить наш продукт. Можно ли использовать в бане? А почему нет? Отличный вариант для но. бани. Я, я использую. Да, друзья, мы приглашаем вас приобретать натуральный продукт, качественный, проверенный временем. Более 25 лет, 25 лет уже в России, а в Европе так уже еще больше, заводом по 60 лет, по 100 лет. Да, ну, вот вопрос, просто... вот вопросу, где нас можно купить. Да? Вот мужчина с женщиной даже легли, взяли компьютер, и сейчас же все очень просто. Открыли компьютер, да, набрали Vivasan One и заказываете все, что хотите. Да, и вам с доставкой надо, мы это все привезут. Продукцию Vivasan вы также сможете купить в наших магазинах, на наших складах. И вот это все вы можете купить в любой момент, даже сейчас. Все, кто нас смотрит в социальных сетях, вы можете купить этот продукт вот по указанным адресам. Но если вы хотите покупать этот продукт с хорошей скидкой 23,5%, то обратитесь, пожалуйста, к тем людям, которые вас пригласили на прямой эфир или сказали, где нас можно увидеть. И этот человек вам расскажет, как правильно оформить эту скидку. А так, пожалуйста, покупайте. У нас очень много возможностей пользоваться нашим продуктом везде. Ну, вот. И так хочется добавить что ага. эта дисконтная карта на 23%, она также дает вам право ведения бизнеса. Вот когда я пришла 13 лет назад в Ивасан, и когда меня приглашали в бизнес и все такое прочее, говорил боже, боже, мне это не надо, и, пожалуйста, мне про это не говорите. Мне просто надо было вылечить ребенка. Вот я уже ребенка выучила, на сегодняшний день это мой бизнес, это мое дело. Так что приглашаем вас в нашу команду. Ну да. А вот тут, тут сидят две дамы, которые есть. пришли не лечиться. Правда, Татьяна Николаевна? Мы пришли сразу семье помогать. Да, да это верно. Потому да. что после первой же презентации я поняла, что продукт очень качественный. И Швейцария страна, которая как бы ни у кого не вызывает никаких сомнений образ жизни людей, ее статус вообще в мире. Поэтому Иди. я сразу захотела разобраться Иди. в морском плане и да, начала работать. То есть с первого дня для меня это был в первую очередь бизнес, а продукты уже это то, что наполняет этот бизнес. Причем бизнес дополнительно. Мы с Татьяной Николаевной на работе не хотели уходить с работы насиженной, потому что знали ее. Да, а здесь это будет. было хобби, которое приносило доход за день больше, чем за месяц. Так что приходите, не стесняйтесь, вкладывать тут не надо. Тут только свой интеллект. Ну да. что, до свидания, до новых, до, свидания встреч. до новых встреч. До четверга. Всего, всего доброго, всем здоровья. Девочки, а в четверг так, у нас будет очень интересная тема, по-моему, да? Встречаемся мы с гинекологом? Да. Да так что готовим вопросы. Давайте.